Выходят и... Всем привет, друзья! Теперь мы с Наташенькой приехали за рыжиками. Душа-то беспокойная у нас. Грибочков-то нам все мало и мало. Короче, вот, а, есть очень много переростков. Они все червивые, прям лопухами стоят. Жалко, конечно. Где мы были, где мы были? Мы груздей собирали. Но это уже неделю, наверное, полторы такие здоровые. Смотрите, какие что... Обалдеть, обалдеть. Опаньки. Вот здесь еще. Опаньки. Три. Рядом. Четыре, друзья. Четыре. Сейчас будем проверять. Ну, червивых очень много. Очень много. Я, как всегда, сейчас для вас специально собираю кучку. И почистим вместе с вами. Короче, вот, начало есть. Один подберезовик нашла. Конечно, я его положила. Нашла, да, Наташа? Ага. Так, вот. Ну, это червиво видно. А, вот еще один. Он тоже нет. Сейчас посмотрим, червиво. Вот. Кочками они тоже растут О, так смотрите, нам мелочь Вот приходится вот так и лазить за ними Но Зато они этого стоят Того стоят эти грибочки Все, они червивые Жалко, жалко, конечно Но это Приятненькие, хорошенькие Мы на этом месте с мамой раньше ездили По этим местам Здесь грибов было раньше, ой, хоть косой косе, прям классно было. Мы с мамкой приехали в течение, ну, двух часов, наверное, мы набрали большие ведра, еще в пакетах набрали было. Да, вот мы с мамульки вообще любили грибы собирать. Хороший, хороший. тоже хороший, я его не выкидываю. Рыжулечки, вот мы до вас и приехали. но ну, народ здесь ходил, конечно, очень много их здесь, э -э порез, порезанных. Сейчас залезу опять под это, но ну, темные не буду брать. Рыжульки должны свежие быть. Темные не буду брать, говорю, рыжульки должны свежими быть. Вот как раз мы в такое время, а нет, мы с мамой в сентябре приезжали на это место. Так, вот здесь он вылазит. Мы как раз на самую смоковку приехали, на самую мелочь-то эту. Так, давайте посмотрим половинка. Ну что, в принципе, такой гриб не будем выкидывать. Угу. Эх ты, ух ты. Жалко, конечно. Так. Ой, друзья, друзья. Хорошие, дорогие друзья. Вот. Короче, срезки, видите? И вот рядом маленькие такие сходят. Потоваляются. Жалко. Жалко. Не дадим, понятно. Сухой. Ну что, вот такие классныешки. Вот столько. Потом еще у Короче, друзья, вот. Три подберезовика нашла. Нет 9 лет? Вон два человека, вот муж с женой. Тоже. Мы за ними скремся. Внутри нету вообще ничего. Сейчас, Наташ, поедем в другое место. Вот те переростки. Абсолютно все. Разрезанные Кошмар Но Здесь полно было их Даже и настро то нет Там что-то Друзья, смотрите Какие красивые у нас места Марийской Идем мы Вот здесь походили Идем теперь в этот лицок Посмотрим, может, что там есть. Надо все лесочки оббежать. Что, зря приехали, что ли? Мы в деревне находимся. В какой, не помню. Они, может, Они? нет, на машине приехали, я видела. Собирают там, у женой ходят. Мы пошли. Здесь одни кусты, там лазить неохота, спина уже вообще... Меня давит. И так массаж все делает каждый вечер. Не хочу уже. Устала. А грибы хочу. Так, заходим, друзья. Заходим все вместе. Здесь уже натоптано, блин. О, видал? О, сколько ружелек-то было. У две банки литровый вид дела, Наташа. Но. Так, оттуда я пойду. Я хочу наклоняться уже. Во. Отсюда я зайду. Все, друзья, походим пока. Чуток. Поганочки какие-то стоят Всякие разные А там что, Грузия что ли, Наташ, опять? Мы на грузди, что ли, идем? На самом деле, мы опять на грузди попали, Наташ да. Блядь, Короче, друзья мы, видимо, соберем опять здесь Ну это не такие грузи Наташ. Слышишь? Мне кажется, горькие грузи это. Нет. Видала? Видала? Не знаю, как глазастая, блин. Не горькие они. Смотрите. Сейчас повытаскиваю их. Ну, блин, на грузит-то нам везет Наташ вообще. Да? Не знаю. А? Не знаю, ничего Че, почему? Разве не везет это? Ладно, ножик надо взять. Мы их собрали тоже. Короче, Наташка у меня спрашивает, как ты так быстро собираешь грибы? Как ты так быстро собираешь грибы? Я говорю, вот. Сейчас показываю, друзья. Внач вначале все натырю, а потом спокойно щищу. Вот здесь я все... Смотрите, поломы поломались, как поросенок лазила, лазила везде там, там везде, кругом везде, и вот здесь платок, думаю, куда потерялся он у меня, вот он у меня слетел. Кстати, вот, вот еще красавчик стоит. Вот они в сырых местах во влажных очень хорошо растут. Сейчас буду нарезать. Наташка меня стоит. Так. Ой, такой кайфуз когда вот это творяешь, все ищешь, ищешь. Охота классная, короче. Сейчас, сейчас. Я все чистить буду. Куда говорит залезла я-то? Вот еще здесь рядом с ведерком стоит. Буду чистить. Теперь посмотрим, сколько выйдет. Вот волнушки, вот подберезовики Люблю осенние подберезовики Так как они тол толстой ножкой Ну вот, друзья Ну вот, друзья Я набрала рыжиков 5 литров Это полностью рыжики А здесь у меня смесь Бульдог с носорогом Ну что, друзья Вот вышли мы с этого маленького лесочка Ну и не лесочка а а... Как его, Наташ? Посадка вот собрали в этой посадочке вот столечко. Еще осталось пол ведерка. Там муж с женой тоже ходят, только уже другие. Видите, какие у нас поля. Здесь клевер. Клевер ведь? Ага. Смотрите, какая красота здесь. Идем вот, вот сюда. Вот, видимо, на машине Хорошо, когда машины есть. Лесечком, лесечком ездишь по лесочкам, лесочкам, А нам надо. Приехал так, побегаешь около деревеньки и там и здесь и кругом везде. Зато места узнаешь. Нам, друзья, Ой, друзья, кошмар, кошмар. Вот таких э, этих бегаем под елками понабирали платок слетел капюшон тоже не могу одеть в глаз веткой сегодня прилетела ко мне думаю не знаю покраснеет не знаю что еще не смотрелось. до дома доеду посмотрю ну что, друзья покажу наш урожай на сегодня сегодня у нас сбор рыжиков был это у наташи а это у меня вот ну, здесь чуть-чуть у меня подберезовики, штучки 4 и все. И это все рыжики у меня. Рыжики, друзья! Я выполнила план на этот год. Я набрала всех грибов. Ну, Наташке говорю, мы еще сходим с тобой в Березняк. Наберем а, на, а, это как его, как, на икру грибную и на этот... Солянку, солянку, солянка обалденная, друзья, вот ее надо приготовить, у меня даже дети ее едят. Так что, друзья, еще один раз в лесок сходим, а нет, еще опята два раза. Да-да. И, и все, на этот год нам вот так вот хватит грибов, все у нас вполне окей-окей, короче, друзья. Все, теперь мы выходим на трассу, останавливаем машину и уезжаем домой, надеюсь. Не, ждем маршрутку, конечно, никакую машину останавливать не будем, друзья, я пошутила. Ладно, выходим на остановочку. Все, всем пока-пока. По дороге не смогу снимать, так как у меня два ведра, друзья, извините. Все, друзья, мы на остановке стоим. Лохматульки я свои собрала. Наташка говорит, кнопки вылетают у меня в спике. Было три вчера, сегодня две. Ну все, говорю. Менять куртку пора надо. Правильно, это куртка-то ведь мамкиной. Мамину ношу. Знаешь, какая удобная? Зимой и летом всегда ношу ее. И не холодно. Вот сидим и ждем нашу маршрутку. Машина остановилась. Вы не в но я говорю, не, мы в Кужинер. Мы в Кужинер едем. Вот наши... Я же вырезаю, ты чё? Вот наши рыженьки стоят. Мы спецом выставили, может подумать, что мы продаем. Остановится, скажет, вы не в город. Мы скажем город, город. Так что вот так вот, друзья. Сидим и дурью маемся.